Малиева. Здравствуйте, андрей андреевич подскажите пожалуйста как избавиться от псессивно компульсивного расстройства постоянно лезут навязчивые мысли которые заставляют сделать какие-либо действия заранее спасибо за ответ я думаю что вопрос к сожалению он не ко мне этот вопрос наверное необходимо задавать психиатру есть хорошие препараты нейролептики антидепрессанты антипсихотические препараты это может быть допустим правильный правильный курс может подобрать для вас лечащий врач не стоит не стоит переживать по поводу того что это черный билет или не стоит переживать что вас там куда-то положит какую-то клинику и так далее на сегодняшний день все эти заболевания, и компульсивное, и обсессивное состояние, и маникально-депрессивные, биполярные состояние маниакально депрессивная психоза это все лечится. То есть это все лечится, это все несложно. И бессонницы лечат, и компульсивные, и и так далее. Все это лечится. Если вы не имеете возможности, это уже другой вариант. Заваривайте зверобой в концентрации 1 столовая ложка на один стакан воды пейте 2-3 раза в день. Читайте слога припутав трявцы к как мантра. Данная мантра убирают у человека как раз вот такие состояния обсессивные, биполярные, компульсивные и так далее и тому подобное. И это вам может помочь, если само заболевание не особо запущено.